Серьезная игра, очень серьезная. Все, поздельник, да? посмотрим. Привет, Сергей Трофимов. Да? 3 да? Три. ну да, три, один, четыре. Вообще, а попробуйте, Уже сразу посложнее, да? в область свой я приколен Двое борта в углу. Шесть Шесть Шесть Этот. Видишь? Этот остался. А так бы все взорвались, правильно? Правильно? Правильно? Ставят будет сидеть, сидеть. Сейчас выполню. в руки. да, на ты из дома, да? Руки из дома, да? Да. Ну, переход хода, пять и пять трубей из дома. Если продолжение серии то с любого места. Да. Да, я Сейчас любого в любом округе. чужого или нет. Конечно. Да. Если бы, допустим, белый стоял бы сейчас здесь, я бы его мог бы спокойно заставить. Просто не нести его я очень долго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 Yeah, yes. я думал что на попробую 6-6 да да Красный контроль. Yeah. Вот сюда хотел бы поставить этого, а этого забить. Gracias. Пол тысяч. друг такой. И не толкаешь. Четыре, на площадь, Продолжение следует. Даже ничего страшного. страшно да? согласен. Правильно, да. Дай да, в горашном поезде. Да, снег выпадет. Потом ты скажешь, что снег угоражал бы. Саня, ты вот это на камеру что, специально... Я все равно туда поеду. Все, все, все, Камера. Дуплет в так бы тоже самое, да, он бы делал другой вообще так Девять. Хотел вот этого еще заказывать, ну блин, заказываешь этого, ну как бы дублета, этот все равно сюда можешь тыкнуть. Дублет упадет, и этот упадет. Штраф. Вот, теперь Все правильно. Кому заказывай, нет проблем. Почему я заказываю своего, хотя я знаю, что за чужого? Что хочешь своего играть? Заказывай двух, исполняй, нет проблем. За чужого у меня штрафа нет. По тому и заказываешь. А его говорю, тоже не раз будет штрафа, если ты его заказываешь. Можно же было. Можно. Можно. Я тебе Но при этом, если бы у меня упал свояк, был бы штраф. Не падай. Понимаешь? При этом бы свояком у меня упал вот бы туда, был бы штраф. А потому что ты его не заказывал. А если а бы я его так? заказал, то я обязан был забить два. Конечно. А как а как понимаешь, ты? у нас тут же ведь маразм нахуй. Да никакой <говорит> не маразм. Ты правильно? Да. Что теперь? Либо Пусть... есть заказ, либо его нет. Все. Я, Ничего заказал, не... выполнил. А я просто тебе объясняю, какие правила здесь. Я понял прекрасно. Маразм никакого нету, как я... раз и вызывается строгий заказ. Строго. Все строго, никакой халявы. Снимаешь, а Что будет я будет? тебе и говорю красного туплета. Заказываю. А, ну, да, красного куплета. Туда, бува. Я тебе говорю, красного туплета. А, -а, -а, -а. а, а скорость? Мне да. надо контролировать своего. Да. Я его контролирую. туда. Да. А он идет, туда и узл. Да, да. я бы заказал красного. Забей бы его и свой бы забей. Штраф. А если бы. Вы... А как я заказал? Как я заказал? Это вот не штраф, это вот зависы двигать два очка. Как барта? Ну как бы.. Нет, ну тогда ты как по-сеньорски нужно заказывать Я до вас в случае этого. Да нет, не видел сеньорски. Ну у него нет. Ну как бы. У вас после есть синьор. Даже Аркадий Альвоевич сказал. Заказ, шаву. Ваши там, говорит, правила, которые вы думаете. Это ваши сеньорские правила. Делай вихер, что там хочешь у себе. Делай, что хочешь. Аркадий Львович, это голова. Ради а, бога, что-то шляпа, они но... чистые, вот здесь я с ним соглашусь. <свист> <свист> <свист> а, на камеру было сказано. <свист> да, ради бога, я, я и в глаза скажу. Нет, заняты пока. Ну, это борта в угол. Раньше вплотную стояли. Сейчас, Сейчас, сегодня... Да, все не решили. Не вплотную. Как это будет смотреться? Толстый. Легче, смотрите-то. Сразу тяжелее. Да, выходи. Золото больше? Вот это как бы для любителей, а плотно это уже для, для мастеров уже. Это для любителей? Конечно. Это для мастеров, наоборот. Наоборот, здесь легче укилить. Ворог это сногеров тяжелее. Конечно. Да. Так, главное, что... Не понимаю. Почему... Все, Виталик, все замечательно. Я тебя прекрасно понял, что когда тебе снег, нужно будет горожа убрать. Ты да? Если ели, да? Если Ну конечно. Ну, тебе я говорю, если кирелось, я что-то там, триборто же идет. Сильно триборто шмягчит. Триборто ну, в угол прилетает. А потише в середину. Да выйти это пол-дела, надо еще не подставить ничего Не задеть потом контрольный Вот сейчас вот мне конечно рискованно было, но я именно так и хотел Думаю выйти то я выйду, главное чтобы отскочил в сторону в Пол шара попадаешь, а не разбегает. Ты попробуй от болта, от пол От болта Я уж не говорю про от борта Как получилось, так получилось Можно было туда. Не было заказа что значит шестнадцать, я ну, заказал, уже знаешь, и думал. Не было заказа, Не заказал, но забыл озвучить, это другое. Кто же Строго, все очень строго в этой игре. Никакой халявы. А тогда очки тебе в минус или в плюс? В да плюс. Какой-то ну, халява, ну, тебе должно ну, в минус. Свок <связывая> себе. Надо... <связывая> а <то> опять забыл <связывая> Конечно, конечно. А то опять забыл <связывая> надо было не свой к себе глупить. Привыкать к простой муке. Строги а? на середину. Свой беля... а, а, а, а, на середину. Свой а на середину. Я тебя газон шире сейчас Ну там-то очков-то нет, а здесь еще Я мог а этого туда может... поставить, а этого туда я все поставить Чужой дуплетом ну, вот в этот угол а -а -а. Я хотел потом попасть, чтобы... А, а я и думаю, ты того ставишь почти на середину укоротку Где этого, на середину укоротку поставил Хотел, чтобы... И вообще было больше бы прогресса А он, видишь, пользуется? Все пользуются? Преимущество своего веса он пользуется да? ну, Какой был Хороший, накатит Что накатит? Сейчас гол Да не будет, не будет Но, как -то играть то здесь все прошло А можно еще и атаковать Буклет ну, в угол о! Куда? Так что у меня куда-то помзет не Да, а что же нужно делать? Я думал, что да, а вот этот... уровень задумал, что задень. Я хотел чуть-чуть подкатить поближе, а его за все же. Да. Ну мысль-то такая прикольная, была. Интересный... Это легко вы... вы... Свой три борта в эту луну. Так, по утрам. Стандарт. Буквально. Стандартный в ответ. Вот, Самый хороший удач. Готов, попал. Сдан, еще, чтобы они готовы себе. 11 think короткого либийского. Был бы что-то борта легче было бы. <смех> Деренька, пока ты жив, нам надо в гараж съездить. <смех> да, да, да, да. <смех> что -то, что -то. Ну, С какой Своей. Да? Хорошо попал. Я сюда Я пусть все опасные Почему? Ты погоняешь по поляне Ты же по углам Да, по углам, все нормально Я вообще хотел. сихожанных. марта в угол. Здесь сейчас черный упадет сюда. Он ставится на точку, Конечно. не на том месте, ну, не с этой стороны. Ну как бы. ну там точка свободная, туда и ставится. Мы еще в нашем Калининграде Будет гулять, а это Ох, как я хорошо, что Мы тогда начали придумать идею. Вот это хороший удач. В общем, тогда очки набирают. Вы отражали вам. Подожди, не умничай я Все правильно делал Я красный. красный могу в штанами играть а, а если 8. ты в красный играл и а белый забивал? Он не смотрел А белый был очко. Так, У тебя было 12 12 я стал 16 12 Сейчас забьем Если сейчас, сейчас забьем, у меня будет 4 очка I don't know this pole. Yeah, Сейчас его нельзя. Тоже можно штанами играть черный? Нет, он Красный красный. А нет, он, не не он контролирует сейчас А то б ты так должен да, играл, да, Почему? Вот так, так, дублет, он его не а, блин, а два он сейчас он мог? Я вот хотел вот сюда Но. Прямо вот вот так. А там уже отряд. есть ямка. Я хотел этого вот сюда поставить. Понятно. Ну как бы. Вау, а вот так вот картинка прямо. Вот он жар в дыре e стал, и это дармовой. А? Ну как? Шарджире вот дают дармовой. Все играются. Можно сейчас красный сыграть, по выходу под черный. Да, можно, а нет? Нужно. Нет, Это же черный нет? Нет, ну дуплетик есть. Дуплетик он есть всегда. Это точно. Вот борта Google. 18. Правильно, да? Да. Было по 16, плюс 2. Ну 18, 18, Я с руки из дома. Да? Почему? Есть... Ну, потому что переход в ход. При переходе в хода всегда есть... А, я могу сейчас чужого играть? А? Конечно, чужого, вот чужого играть.